Кот? Кот который код. Ёлки, ёлушки, где? Что за пернатый? Я Бог грома. Где этот? как кто? К вам, Кто? Ай. Ай. Все домой, все домой, люди, все домой, все домой. Ай. Тут бронированный подвал. Да, хоть... тут Брати. есть бронированный подвал. Зашляйте в этом коттедже. Ну я Брати. знаю, Картер всем зовут вообще-то. Я строитель. А, странно, он за... походу сюда, это ой. Знаю... Подожди, стор, стой, подойди сюда. Надо тебе, хочешь, на ушко шепнуть, иди сюда. Что? Что? Так, забирай свою в подвальчик. Какие-то они вот слабенькие. Ёлки-палки. Ого, блин! Да. Ну, плохой оборот, парни. Ого. Все такое заброшенное. А Люди, зайдите я? сюда. Ого. Ай, это зараза меня цепанула. Что, кого, кто то Давайте э, не будем трогать э, чужие вещи. Ну, мы купили этот Спасибо. дом, значит, можем потрогать. Вау, какие красивые! Ладно, В принципе, согласен. Это уже. ты меня еще не было. Так. Какие красивые. Одеть. Зараза меня цепанула. Я не знаю, что. Ой, тут уже, а... Ай! А где наш? Друг? Где? Ой, что? я не хочу наступить. Сюда не, надо. Сюда не надо. Ого, там костюмов. Сюда не, не спускайтесь. Да, красиво. Ладно, я пойду. А смотри, да. чтоб я на тебя не наступил. наступил. наступил. Затем этих убью, а потом тебя ответить. Так, я не знаю, тут лежала вот эта штучка Нормально, да? Ты в порядке? хватит меня бить, малютка Смотри, чтобы я на тебе... А, это как бы нам туда забраться Ты как сейчас так прыгнул? Кот, ты научился пассейном лазить? Ну как кышать? Хотите, я вам могу помочь? А вот это я, а вот это... А вот это технологии Текны Хотите, помогу вам у меня есть стрелы специальные. Что тут такое? Привет. Привет. Что, а, тебя Так. Э, что делать? Я не знаю, как этим костюмом управлять. Окей. Ну ты... А, понял. Я на учисте и нашел одну стрелу. Она делает что-то. Так, я похожу, пока... я не, не потому... А вот этой штуковиной делает больно А вот этой учудлаку будет... Елки, палки. Больно. Люди, надо вывести его, надо вывезти его, ты там торк, Мор, Пор, вали отсюда Я могу его луком Так, получай, стрела Не могу, как как это... Мне понадобится другая стрела Стойте, стойте, все, все, стоп, стоп, стоп, подождите Да подождите, дайте, давайте поговорим Стой там, Тор, подожди Нет, Тор, подожди, Тор, подожди Стой. Давай, подруги. Потом... Давай, Хватит. <сос> <сос> а, так, приветик. Каким чуваком не стерео? Да ты что? Он, он Кого вмазал? Ау! Тебе только Я Ау. Фигурую, ты кто такой? Я, так... Я понял, что ты то. Это взрыв. Он тут. Погодите, а вы тоже это видите? Что это за клопа волшебная? Боже. Я, я... А, да он теперь... научился, короче, теперь. Да а ты достал! Ты достал! Интересно, Можно считать, мы новые мстители, как бы? Да, так. Можно здесь, как... О, и один старый. И Давайте человек, уничтожим нет. его. Америка, с Только я их Скажите, не различаю, зато я могу... ...плохой дом. Берёт или разрушает дом. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Ай! У mm -hmm. Так, погодите, где он? Так. он да... разбомбил нам стекло. Ты знаешь, сколько этот дом стоил? Да неважно, важно. Бомбил? Не важно то, что мы восстановим. Все можно починить. Так, не Здравствуй. Иди сюда. И где он? Это еще что такое? Что? На дроны. Не знаю, но они какие-то... Вы, Вы где? Где-то, где я в темноте. Мстители победят. Как вижу? Капитан Америка со мной. Прыгаем. Поздняя. Ай, почему все темне, темным, темным стало? Пойдем. не с есть... сидят, лечу, ты... попасть, не могу. А я не могу понять, почему я ничего не вижу. А я не могу понять, где. Нравится моя сила темноты слепоты? Все, Опа, вижу, нашел вас. Я вижу, ничего себе далеко был. Ладно. Нашли его? Да, я его... Он может летать так же, как и я. Мне это не нравится. Застрел в бошку вы меня засунули. Ага, попался. А что тебя... стрелять. Ты, собственно говоря, даже не сказал, что тебе от нас надо. Мисс ага, Леди Терио. Так, ты меня разослил. Сейчас я применю силу своего меча. <Слышен> ну. Лучше я верну Марк, который у меня был. Он был-то получше. Костюм Госпоп... очень активальный, но в очень очень. Да. Активация. Ага, дроны. Зато я теперь все могу следить. Потом... Опа! Так. Я освободила со дронов. Я ничего не вижу. Активация делала. максимальная. Я нет. ничего не вижу. Мне придется применить другой колчан. Елки палки. Что они вы... дублировались? Что за... Это, наверное, клоны. Голограммы обыкновенные. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Сейчас я применю, узнаю. Пропали. Так, нашли я настоящего. Ай. Так. Надо что-то придумать. Что требуется? Я бы меняю стрелу. Применю на нем вот такую. Палки горы! Я его держу! Держи. Вот У меня костюм... Я его не могу долго держать! Паутина! Скоро... Не я не вижу. Поведётся использовать мою самую сильную способность. Только если мне меня порт, я буду не спать. Стрелочки! Все стрелочки! А! Ёлки-палки! У меня костюм разрядился! О. Ничего? Костюм. Смотрите, что я на, смотрите, что я нашел. Привет. Так, так сильнее. Чувствую этим тупым костюмом. Так, мне одна стрельба, уже... не. Давай, Потом давай мне нужно перейти. будет восстанавливать компенсацию. Тор, делай Но... что-нибудь. Или ты не видишь? Ничего не вижу. Боже, я ну, мог... думаю, что я не птица. Олег, как 7 7. Олег, ты, ты дома, дома? Меч. Да, Меча. дома. Я не вижу, но я вижу слепоту. Через слепоту. Много что вижу. Да я уже... тут кое-что нашел еще. На что? что? это у тебя за супер Я грыз пытаюсь. Помоги, как мне этот костюм достать? Он как то законсервированный. Не идеальный костюм. Что с тобой происходит? Почему ты по стены начал лазить? <музык> так, наконец-то достал. А Опять слепой. Ничего не вижу Что это за костюм? И? Уже все вижу. Их 10. Ничего не вижу. Господи! Меня бесит <связать> этот слепотан! <связать> да. да. Да. Уровень тупости этой слепоты на 100%. Сан, тут сами вы тупые. <здесь>? Что за подвал? Ну, Понятно. Ха, да, попался. Что Баба. это за костюм? What? Он попался. Ничего-ничего, сейчас. У а его. У него полная Мист... хап... Мистерио, а не хочет со он... мной а, гонки сыграть? Кто быстрее? Режим! наверное нам на убийство! Давай в гонки сыграем. Давай, жду тебя на улице. Ты своим человеком, паукам и тохом скажи, чтобы они меня... Не трогать их, в у меня появился план. Если бы он нас не слеплевал... Просто чтобы вы меня отпустили уже, давай ты где? Я... Какие планы тебя. тебе не помогут? Вот вижу тебя. Ну что? За мной иди. Если я Ладно. побеждаю в этой гонке, то тогда... этот... Подожди. Ладно. Если я тебя жду в этой отсюда, гонке... Давай отсюда мы начнем, Стой. Давай, насчет, счёт Раз, два, три. Ты думаешь, мне это... Это нечестно. Ну, ты, ты же с... не говорила, Я победил, Ты тоже тут ни при чём вообще. Давай со мной. Я вот не вижу ничего. Это бесит. Давай с тобой. Я не знаю ну, даже, давай, где лечу. Нет. Ух, я не отдавал. Я это. лечу. Ладно. Он ослепит вот тебя за вот, вот здесь. А! А вот отсюда. Нет, я что Я что-то не подрассчитал расстояние. Ну, давай. Раз, два, три. Костюм. Я победил. Я победил, потому что я, я уже долетел. Костюм. Ты ничего здесь. Не сделал. А Никто не говорил, что нельзя слепоту использовать. Так что... А, <с Bolot> я застрял в ловушке. Здрасьте. Человек-паук, как дела? В <къя> темноте. Человек и не паук! Человек! Это твое чутье. Джова. Все тебя заколотим. Так. Я пойду помогу человеку. Можешь найти копию, да? Тор, ударишь сейчас, помните всем его наш копиом. Паучка. Счастливо. Не трогать. Давай, это кое Его не вижу. Господи, вы такие слабые. Радио радиоактивная паутина! Я на твою паутину вообще пофигу. Погодите! Это костюм типа, какой-то не такой. Так, это технологичный костюм, я нашел его. Он там лежал в тумбочке. Честно, я не про работу. Слышал про них. Почему но, я вас но не видел никуда вживую. А, я тебя отомщу. Я держу его Тел... давай держи так костюм телепорта ты мне пишешь что у него пещелка не подходит хоть да? и да это ой вот так вот ой, и найди и меня на вот он ты пока это что ух ты у это прикольно это Эти. Ой, нет это я очень могу больно уже я тут Отлечу... так у вас нафиг как хочу полетела отсюда бесить меня Че ты? ты я смотри как я могу ты так не можешь а еще я могу переместиться я могу вот так а ты можешь на Луну отлетать вот я могу да, я тоже могу. Давай полетели. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все я на Луне. Я тоже. Так, как бы да, злодей. Я возвращаюсь на землю. Все, мы заменили. Где да, его победила, я, я победила, ты уже на земле, я тебя видела только что Он вообще-то все это время был на земле Нет, я, я, еще за вами я, да. вас. я еще могу туда отправиться вот, Давай, кто быстрее на луну, вместе со мной полетели Полетели Я, я забегу все ваши костюмы Я видела все, тебя, только на что на ты на землю спустился На луне Я на луне а. ну, да. Хватит дома. Ой, я прилетел. Я могу телепортироваться. Куда посмотрю? Я тоже. А Мне надо. А я, могу, я могу. Да, ну давай иди луну лети на Луну. Полетели. Все, я, я на, на, луне. на Луне. Я на Луне. Я тоже. Я, ну, я уже реально на Луне. Я тоже. А э, я вон, да. Как тебе космос? Как звезды. Я Тор. Врушка. Все, я пока. Пойду, первый раз побуду в космосе. Вау, как тут красиво. Солнце да, над Землей. Вуху, это... гравитация. -то да, а, Тор, принеси мне туда блок. Mm -hmm. Лунный блок. Лунный камень. Хорошо. Люди, помогите. Тут какая-то скафанба летающий. С бронами и склонами. А где ты так? Сейчас мы поможем тебе. Мне <соцентричь> надо еще не Ладно, все, я бы летела на Луну, настоящий ты. все, лох. На какой-то площади <соцентричь> тут какая-то буква Н. Я просто...